скажете про Думусу Два? <смех> про него <смех> у нас один дон Говорит, что он. <смех> э -э -э -э ну. И дикие тех ущельи племена им Бог свобода и в закон, война. Они растут среди разбоев, тайных, жестоких дел и дел необычайных. Там в колыбели песни матерей пугают русским именем детей. Почему ты обо всех преступлениях в Чечне говоришь так, как будто лично Кадыров их все совершил? Потому что так устроен мир, ответственность несет руководитель. Почему о всех преступлениях нацистской германии мы говорим так как будто бы их лично гитлер все совершил эти печи в фильтрационных или контра контр, каких-то там этих лагерях их же не лично гитлер топил однако мы же виним в этом гитлера точно так же и здесь потому что мы не не применяем двойные стандарты понимаешь Раз во всем виноват Гитлер, значит, во всем также должен быть виноват и Кадыров. И Путин в первую очередь. В первую очередь в этом всем виноват Путин. Тумсо, я лезгин, с простыми чеченцами живу, они тебя не поддерживают, не хотел спорить. Меня и не должны все поддерживать. Ха -ха, пророка Мухаммада, мир ему и Аллаха, они все поддерживали. Так что я-то, кто перед ним, да, чтобы меня все поддерживали? Увы, но таков мир, сколько людей, столько и мнений. Саламу алейкум Тумсо, после того, как Терек переименовали в Ахмат, он стал играть намного хуже, пусть у старое название. Скажи спасибо, что они реку не переименовали. Я боюсь, что если они переименуют реку, то Терек начнет течь не в Каспию, не в Каспию, а из Каспии обратно. Так что давай, не буди лихо, пока оно тихо. В отличие от тебя, наш пророк, мир и Аллаха, не противоречил саму себе. но безусловно, я поэтому сказал, кто я такой перед пророком, мир и Аллаха. Если даже тому, кто не противоречил самому себе, кто был лучшим созданием этого мира, если даже были те, кто были недовольны им, то, конечно, будут люди недовольны мной, тем более, если я еще и противоречу самому себе. что недавно смотрел интервью Радуева. Так он говорил, что мы освободим весь Кавказ, Хотят Кавказские республики этого или нет, это ведь завоевательские идеи. Тебе надо было еще посмотреть выступление Радуева, где он приговаривал Ельцина к смертной казни. Радуев был веселый парень. Он много интересных таких заявлений делал. Я подписал приговор, он сказал Ельцину. Удивлен твоей грамотностью и произношением. Благодарю. Сколько языков знаешь и почему Рамзан спустя столько лет на госдолжности не смог нормально выучить язык? Да и по-чеченски диалект у него странный, это нормально. Почему Рамзан спустя столько лет на госдолжности не смог нормально выучить язык? Потому что способность к познанию, это она ну не каждому человеку это дано. А, понимаете, этим отличается тупой от дурака. Вот многие не понимают разницы между тупым человеком и дураком. А это совершенно разные люди. Интересно, Кадыров грамота разговаривает на чеченском языке? Поверь мне, нет. Он вообще не разговаривает на чеченском языке нормально. Он говорит на каком-то непонятно смешанном русско-чеченском языке с каким-то проглатыванием окончаний у него какой-то дефект речи, короче, его очень сложно понять, даже чеченцу, то, что он говорит. Что скажете про Тумсу -то? Про него у нас один дом. говорить говорит, что Ну Все там думают, что он что-то представляет из себя, но да. он всего лишь болтун. За ним ничего не стоит. Да. Я вас тоже прошу дома. Оставьте его, да, не слушайте. Ну просто интересно бывает, когда он ерунду несет да. Когда наш брат, да, он чморит его там <coughs> на его же там <coughs> выступлениях. Ну, я иногда тоже сегодня, по-моему, дом. Да. А сегодня это да, он слушал да, как он говорит, он и как да, он приводил пример нашего брата. Да, приводил, приводил, да, он доказывал, что в его, его словах, сколько он неправду говорит, сколько он чувств несет он. Это он не самостоятельный человек, я вас уверяю, да, он. его держит, да, он спецслужбы европейские, да он. И он за это получает там копейки там. И сейчас его там они уберут там, как и остальных там. И потом скажут, что Кадыров это сделал, да, он. О, вот они что делали? Используют, но да, он. Любит использовать-то да, он. Использовал, потом все. Вот чтобы конец тоже был у них. Mm. Такой дан плохой. И про него да он... не стоит говорить. Он... он при жизни да он нам не мешает, наоборот помогает. Когда с ним что-то случится, да он... то действительно он будет нам мешать. Да, Поэтому мы должны да он его охранять то да, потому что он ничто. он не он не она он можно сказать он, он. поэтому с ним лучше не связываться да. вот оставьте болту наш пусть болтает вот как не валять вот его роль в жизни да. если он мужчина да. если он говорит его там незаконно забрали пытали что ты делаешь там да приезжай да, он ну, покажи себя, да, там Отем... надо же отомстить. отомстить, да он. За то, что с тобой сделал. Да. Ну, он, он скажет, да, придет время, там, год, два, три, пять, потом я это. Ну, это болтология да. Таким болтом, ну, мы многие видели. Поэтому про него да он. Я вас прошу, мой, кто даже наших братьев да он. Ставьте его да? Пусть дальше, да. если мы хотим ему помещать, мы должны его забыть. Вот для него это, да, проблема, да. Что вам в Грузии больше всего понравилось? Говорят, слушай, в Грузии мне много чего понравилось. У меня очень хорошие впечатления от Грузии. Начиная от природы грузинской, заканчивая людьми грузинами, это... Место для меня очень такое родное. Грузия. Все равно вот этот кавказский менталитет, он... Это что-то такое прям родное. Ты... ты скучаешь по этим вещам, когда ты выходишь вот из этого... Из этой обстановки. В Грузии, например, бывало так частенько что ты например вот я стою в магазине в очередь и со мной например там мой ребенок какой-нибудь и спереди стоящий, допустим грузин он только раз посмотрит на ребенка берет там какой-нибудь чупа-чупс там жвачку и дает ребенку и оплачивает уходит или, например, ты гуляешь там со своей семьей, идешь по городу, и какая-нибудь бабушка такая останавливается, ой, там какие детки красивые, минутку там раз залазит в сумку, что-то находит, конфеты и угощает. Это, это такая чисто кавказская вещь. Ее нет за пределами Кавказа, вот этого нет. Здесь, если ты там не то что там что-то попробуешь ребенку дать, ты просто его понравится тебе этот ребенок, ты там захочешь его как-то там приласкать, да шутить с ним родители могут это неадекватно понять там чуть ли позвонить в полицию и сказать что ты там домогался до ребенка то есть понимаете насколько это разные как бы культуры разный менталитет поэтому грузия это для меня это такое очень родное место алекс нова абу здравствуй здоровья тебе и твоим близким я русский и вырос на русских сказках «Колобок», «Аленький цветочек» и так далее. А на каких сказках чеченцы растили своих детей? Тебе какие рассказывали перед сном? Или с детства дети мусульман перед сном Коран слушали? Здравствуй, Алекс, снова. Знаешь, у Лермонтова есть стих, это или поэма? Кажется, называется «Валерик», по-моему, называется. Там есть такие слова. «И дикий тех ущелий племена, Им бог свобода, Их закон война». Они живут среди, а, среди чего-то там явных, каких-то дел и дел необычайных. Я забыл сейчас, в общем, как. Ну, в общем, там есть такие слова. А, там дети... А, нет, надо загуглить. Короче, ладно, не работает. Но там, там есть такие слова. Там а, в колыбели песни матерей пугают русским именем детей. Это Лермонтов э, написал такие слова. И действительно, раньше детей, когда дети плакали, мой отец мне это рассказывал, что детей пугали, говоря «Гасхи вовон, идет русский, русский солдат типа. Так что сказки, я, честно говоря, не, не помню, мне не рассказывали сказки, ни колобок, ни аленький цветочек, у меня этого не было. Я вырос на мультфильме Том и Джерри. Это был самый, самый главный и интересный мультик моего детства. Я вырос на играх Дэнди, «Сега», потом PlayStation. Сказок не помню. А, вот нам приводят эти слова Лермонтова. Сейчас я зачитаю. И дикие тех ущельи и племена, им Бог, свобода и в закон война. Они растут среди разбоев тайных жестоких дел и дел необычайных. Там в колыбели песни матерей пугают русским именем детей. Вот он был магистр слова, да, Лермонтов. Лермонтов, Пушкин, конечно, мощные поэты.